Renault Logan 2 2018 год. Человек потерял один ключ от машины. Восстановили ему ключ с кнопками. Вот это наш ключ. Закрывает машину. Открывает. И заводит старые ключи, которые были в системе. Уже удалены, работать не будут. То есть, если вы потеряли один ключ, это хозяйский. То может не волноваться, этим ключом машину никто не заведет. Если вы потеряли ключи на логан второй, обращайтесь, сделаем. Yeah.